Все давно знают про сайт Чили от Мистери, и я такой думал, ну и чё, и что с ним не так? Но Вадим Фоменко, один из моих подписчиков, открыл мне глаза, и знаете что? Я просто в шоке. Там висит картинка с дверью Т-01 из туннеля, ну и больше там ничего такого нету, да? Это общая информация, которую знают все, но вот если покопаться в коде страницы, там описано кроме картинки самой в теле сайта еще 21 элемент стилей. Я тоже без понятия, что это значит, но слушайте дальше. Причем есть стиль для кнопки, стиль для джаваскрипта, ну и многое другое. Также если посмотреть уже не код, а исходные файлы сайта, то сам сайт chileadministrate.com привязан к своему домену, точнее его главная страница, index.html, также подключена Google -анали... Политика. И что самое интересное, есть еще одна заглавная страница Index.html, привязанная к этому сайту, только она в файлах хранится в разделе NoDomain. И вот на этой второй неактивной странице NoDomain описан только кусок кода с плывающим поп-ап сообщением и его закрытием, а также какую-то картинку. На сайте P.D. описан активный элемент э, в хеде. Это в шапке. Только самой шапки как таковой нету, там сплошная картинка. И вот что странно, кнопка есть, но ее нет. Да, суслик есть, но его нет. Точнее, она где-то есть. Если смотреть описание кода кнопки, кнопка прозрачного цвета, ширина 3 на 3 мегапикселя. И при действии нажатия на кнопку, задний фон кнопки бэкграунд должен измениться. И появится строчка 12х32 пикселя. Это все, что про кнопку там есть. Еще раз огромнейшее спасибо Вадиму Фуменко, который нашел эту инфу. Блин. Спасибо тебе огромное. В общем, Вадим взял и скопировал полностью сайт на новый домен и начал копаться во всем этом. Я даже не представляю, как это сложно и сколько времени у него на это ушло. Вот дальше я зачитаю его слова. Смотрите, есть файлы сайта, есть main.css, он отвечает за стили первого индекса на домене, главную страницу. Но кстати, еще страница прикручена и тоже главное активная, но не на домене сайта, второй индекс, ну и там еще яндекс боты и гугл боты, но это не важно. А вторая страница кстати интересная, там если верить коду какие-то всплывающие поп-ап сообщения стиль шрифта Arial размер 13, причем сам текст не указан, а где-то еще вызывается, если кстати вы не знаете что такое поп-ап это что-то типа похоже на уведомление из вк в браузере, ну вы поняли я надеюсь. И сообщение при условии активации чего-то, потому что состояние сообщения изначально inactive, то есть неактивное. Так вот, получается, что все там, что описано, при оригинальной видимости на сайте около 10 строчек кода, в полной версии сайта 2293 строки. Учуете разницу, да? И причем все кнопки и тул-бары, которые описаны, они на сайте нигде не используются. Но, там есть описание стилей, картинки и они зашифрованы в формате SVG графики. Такой себе один из видов векторной графики, который рисует по точкам, заполняя такие себе полигоны фигур. Ну, в общем, Вадим и его друг расшифровали эти картинки. И вот смотрите находку номер один. Самое главное, все идет по порядку. Сначала картинка руны вот этой, потом идет черный грузовик, потом идет красный грузовик. На самом деле, хрен его знает, что это значит, возможно, это машина Тревора, и, возможно, нам ее нужно перекрасить, пока без понятия. пишите ваши догадки. Находка номер два, четыре стиля подряд, название, ну, очень интересное, и все опять же идет по прятку. Я, я грузовик, я красный грузовик, я красный грузовик активный при наведении. Ах, блин, какого черта все так тяжело должно быть? Ладно, через несколько стилей, которые описывают стандартные элементы типа размера картинки, еще два интересных. Ikeret, или если перевести на русский, это означает значок вверх, вот такой вот. И Ikeret down. То есть такая же стрелочка, но вниз. Ну не просто же они так это сделали, да? Активных 10 строчек кода, а описано 2-300, ну примерно. Кстати, там есть еще два интересных стиля которые описаны. Это pop-up flights и flipper actives. Или, говоря, всплывающий полет и активные ласты, по-русски. Хотя pop-up можно еще перевести как выстрел вверх, то смотря в каком контексте переводить. С flipper actives это, понятно, связано с плаванием. Опять же, мы единственные в мире, кто сделали это. Я не видел ни одного блогера и ни одного видео, которые рассказывали хоть немножечко про этот сайт. А теперь нам придется понять, что-то к чему. Пишите ваши догадки в группу вконтакте. Да-да-да, вы там увидели ссылку в описании. И да, вы все еще думаете, что никакой тайны нет? Серьезно? Даже после этого? М -м, блин, но а Вадим старался, да и я старался для вас видео подготовить. Ну ладно, если мы наберем миллиард лайков, я для вас раскрою тайну джетпака. Ну да, вы же любите ставить лайки. Все, пока всем. Спасибо за внимание.